Всем привет, uh, вчера вышла новая версия приложения uh, 2.5.1 uh, Особых изменений по сравнению с предыдущими версиями нету Самое главное изменение это появилась новая опция от разработчика Это обновление прошивки Как видно из видео, первое что нас встречает Это надпись uh, так, надпись там получается, если перевести на русский язык, то это «Обновление встроенного программного и управления полетом». Ну, с китайского на русский. Мы его нажимаем, и перед нами сначала появляется сообщение. Если его также перевести на русский язык, то это «Внимание! Пожалуйста, убедитесь, что заряд батареи дрона перед обновлением превышает 20%. Не прерывайте подачу питания во время процесса обновления». И мы здесь либо соглашаемся, либо нажимаем «Отмену». Ну, естественно, мы соглашаемся, после чего появляется сообщение подготовки к обновлению, то есть программа должна подключиться к серверу разработчика, откуда должна, по идее, определить наш дрон, то есть какая у нас модель в данный момент дрона, и залить самую свежую, то есть возможно, исправленные какие-то баги в этом прошивке должны быть, например, завал горизонта, либо унитазинг, ну и тому подобное. Хотя, в принципе, программно это вряд ли, на мой взгляд, возможно решить. Но, видимо, разработчик это как-то предусмотрел. В общем, должно это установить, но на сегодняшний день, к сожалению, выползает ошибка сбой обновления, то есть истек тайм-аут. Что это означает? Чаще всего это из-за того, что по запросу ничего не найдено приложением. То есть, скорее всего, облако, на котором должны храниться обновления, он пуст. То есть разработчик еще попросту не загрузил эти обновления. И я уверен, что это еще будет не скоро. То есть, другими словами, разработчик пока добавил данную опцию в программу, ну, в приложение, но пока еще ее не реализовал. Какие могут быть нюансы обновления, даже когда если разработчик все зальет на облако, первое, что может произойти, это попросту ваш дрон может превратиться в кирпич. То есть это тот же эффект, что со смартфонами. Когда вы обновляете приложение, ну, прошивку да, там, смартфона, там, планшета, компьютера, то же самое, в нашем случае дрона, может произойти какой-то непредвиденный баг, из-за которого... Прошивка просто недоустановится, и вы уже ничего не сможете сделать с этим дроном. А если учесть, что это не как смартфон, подключили по кабелю, компьютеру и сами там можно перепрошить, то в нашем случае, скорее всего, дрон попросту на выброс. Ну или открывать споры, или ругаться с китайцем. Но для этого нужно будет доказательство. Какие могут быть доказательства? Это, естественно, только запись экрана, как вы обновляете дрон. Все, если этой записи вы не сделаете, то, скорее всего, китаец вам попросту скажет, вы сами сломали дрон, ничего не знаю, ничего не видел, до свидания. Естественно, скорее всего, так и будет, и Алиэкспресс будет стоять на стороне китайца. Поэтому перед данным обновлением, пожалуйста, точнее, даже обязательно, включите запись экрана, что вы действительно проводите обновление прошивки. Также покажите, что у вас заряд аккумулятора выше 20%, то есть Это будет видно на главном экране ваше приложение что заряд батарейки дрона и пульта заряжен. Как, кстати, еще протекает данное обновление? Естественно, если вы подключены к Wi-Fi дрона, то у вас ну, к Wi-Fi своем домашнем вы не сможете быть подключены. У вас должен быть иметь мобильную связь. Поэтому, если у вас тариф там, по мегабайту, что в принципе таких, наверное, уже нету тарифов. Но в любом случае не забудьте, что прошивка вряд ли весит много, она скорее всего там несколько ну, килобайт весит, это а может быть максимум там пару мегабайт в этом дроне, там у него совсем простая плата и памяти внутренней практически нету ну в любом случае учтите это, то есть у вас должна быть мобильная связь с бесплатным интернетом ну дешевым потому что сколько он будет обновлять по времени, эти даже килобайты и так далее никому неизвестно, но должна быть связь от сим-карты в принципе все, как говорится, будем ждать, надеяться, что прошив... разработчик добавит все прошивки, ну и самое главное, будем надеяться, что наш дрон не превратится в кирпич. Не забывайте подписаться на мой канал в YouTube и зайти в, в нашу группу Telegram, где у нас уже больше 400 подписчиков, каждый день мы там обсуждаем все, что связано с нашим дроном, все его проблемы, все его фишки, делимся новым видео.